Таким образом, мы вызываем у человека интерес, и человек принимает решение «да, я хочу это», когда он начинает изучать, а что действительно изменится в его жизни. Но самое главное для нас на данном этапе — то, что он понимает что у него есть данная проблема и есть эта боль. Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей. Спасибо, что смотрите это видео. Сегодня мы поговорим с вами про принципы и этапы построения правильных воронок продаж. Это именно та фундаментальная тема маркетинга, в которой не разбираются многие маркетологи и предприниматели, из-за которой страдают продажи. К концу этого видео вы узнаете, как продать любой продукт любому человеку с помощью правильно выстроенной воронки продаж. Кстати, а вы знали, что у людей, которые подписаны на мой канал, в среднем воронке продаж эффективнее на 15%. Поэтому лайк, подписка и погнали! Итак, давайте вначале разберемся, из каких ключевых этапов состоит воронка продаж. Вы можете увидеть эти этапы на схеме. Для того, чтобы нам было проще разбираться в данной схеме, предлагаю представить, что мы продаем с вами какой-нибудь тренинг по похудению. И на примере данного продукта мы с вами разберемся, как эти этапы работают. Итак, первый этап – этап неосведомленности. Это тот этап, на котором человек даже еще не понимает о существовании своей проблемы. И на данном этапе он априори не может совершить покупку. И на таком этапе находится большинство людей. Что нужно дать человеку? на этапе осведомленности чтобы он осознал свою боль и понял что у него есть лишний вес и ему необходим наш тренинг по похудению ну например это может быть какой-нибудь материал по теме 5 способов понять что у вас есть лишний вес это может быть статья видео или любой другой материал и соответственно, когда человек поглощает да, данный материал, он переходит уже на этап осведомленности. Это тот этап, когда человек понимает о существовании своей проблемы, но еще не понимает, стоит ли ему решать ее, как он может ее решить и так далее. И таким образом, когда человек изучает наш материал, он переходит на этап осознанности, Он понимает, что у него есть данная проблема и, возможно, ему стоит ее решить. Но пока что он четко не нацелен, что он будет ее решать. Он, в принципе, не знает, какие есть способы решения данной проблемы и, возможно,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 что у него есть данная проблема и есть эта боль. На данном этапе человеку можно дать какую-нибудь историю в формате «Как я потеряла 10 килограмм за 2 недели?» Или же мы можем дать какое-нибудь видео в формате «Как изменится ваша жизнь, если вы приведете свой вес в норму?» Таким образом, мы вызываем у человека интерес и плавно переводим его к следующей стадии, когда он начинает изучать, а что действительно изменится в его жизни и какие существуют решения данной проблемы, да, то есть как ему избавиться от его лишнего веса. На этапе интереса человек начинает осознавать свою боль и начинает искать информацию как он может решить ту или иную проблему он начинает изучать различные способы решения данной проблему, да, так как тренинг по похудению это лишь один из способов, да, мы в принципе конкурируем на данном этапе с различными спортзалами, с различными диетами и другими способами, которые могут решить, в принципе, ту же самую проблему. И здесь отлично подойдет контент на тему топ-3 способа быстро и без вреда для здоровья сбросить лишний вес. Таким образом, мы человека из, там, всех, допустим, десятков различных способов фокусируем лишь на двух-трех способов, один из которых будет нашим, да, и в дальнейшем, на следующих этапах воронки мы более детально человеку объясним, почему именно наш способ, и наше решение для него является самым оптимальным. На этапе рассмотрения, когда человек уже для себя отобрал несколько вариантов решения проблемы, он начинает э, рассматривать, да, стоит ли ему сейчас решать данную проблему, стоит ли ему сейчас тратить на это деньги, а действительно ли это является оптимальным решением его проблемы. Важно также понимать, что на данном этапе человек выбирает не конкретный продукт, он выбирает категорию, да, то есть он для себя говорит, что я буду худеть с помощью тренинга по похудению, но он еще не знает, какой-то будет тренинг ваш или какой-нибудь другой да поэтому здесь важно это тоже мент понимать и когда человек выберет нашу категорию ему нужно будет потом донести что именно наш тренинг лучше всех других да то есть он чем-то отличается от конкурентов если на этапе рассмотрения человек принимает решение да я хочу это то он переходит на этап намерения, когда возникает такая мысль у него в голове, да, скорее всего это вызвано каким-то импульсом. Импульсом в данном случае может быть какой-то триггер, какая-то скидка, какая-то акция, какое-то специальное предложение. То есть на этапе рассмотрения человек может находиться достаточно продолжительное время, когда он вроде бы заинтересован в покупке данного товара, но нет какой-то явной причины сделать это прямо сейчас. Вот когда возникает эта причина, возникает этот импульс, человек переходит на следующий этап нашей воронки продаж. Затем человек переходит на этап оценки это когда человек выбрал для себя определенную категорию товаров и сейчас его задача выбрать определенный товар из данной категории здесь он будет оценивать различные варианты по различным параметрам по цене по гарантии возможно по различным другим а, параметрам когда человек определился он переходит на этап предпочтения, но данный этап еще не является продажей. Опять же, вспомните себя в супермаркете, когда вы а, взяли в отделе со сладостями шоколадку, да, и идете на кассу, и видите рядом с кассой какое-то предложение в формате «Купи там одну шоколадку и получи вторую в подарок» по той же цене. Я уверен, что определенная часть людей из вас а, примут решение отложить первую шоколадку, да, и взять вот предложение а, более выгодное для вас, да, то есть взять эти две шоколадки по той же самой цене. То же самое и здесь мы можем перехватывать у конкурентов клиентов да когда делаем какое-то классное предложение которое выделяется на фоне всех вот других предложений на рынке и тем самым мы можем на базе этого предложения собрать ту аудиторию которая уже находится на данном этапе воронки это очень хороший инструмент вот почему классно работают акции скидки различные предложения особенно там в периоды различных распродаж то есть это то когда уже есть определенный сегмент аудитории который интересен тот или иной продукт да и они, соответственно, просто выбирают, какое предложение будет для них наиболее актуальным. После этого наступает этап покупки. Это, соответственно, когда человек передает вам деньги, получает товар. И многие бизнесы на данном этапе думают, что все, как бы воронка завершена и все в порядке, да, то есть цель достигнута. Но это не совсем так. После этапа покупки идет этап лояльности. Это когда человек купил ваш продукт, воспользовался им и получил удовлетворение от качества продукта, от качества сервиса, от его клиентского опыта да и так далее. Скорее всего, он совершит у вас повторную покупку. И финальный этап, это этап пропаганды, когда человек становится вашим постоянным клиентом, он является адвокатом вашего бренда, да, то есть он всегда будет топить именно за ваш бренд, он будет рекомендовать ваши продукты, вашу компанию друзьям и так далее. Вот такие клиенты являются самыми ценными для вас, потому что они несут максимальную ценность для компании и для бизнеса. Подведу промежуточный итог. То, что я озвучил выше, это то, как человек принимает решение о покупке чего-либо. То ли это будет зажигалка, то ли это будет автомобиль. И вам, соответственно, очень важно понимать, как выстроена воронка в вашей компании, в вашем проекте. И если вы детально разберете каждый этап, вы сможете его качественно проработать и быть лучше конкурентов, да, то есть создавать более положительный опыт и давать более целевые предложения, более целевой контент на каждом этапе вашей воронки. Теперь давайте перейдем к более прикладным вещам. Как вы же могли догадаться, люди, которые находятся ближе к концу воронки, гораздо проще и гораздо быстрее совершат покупку. И за таких людей, за такой сегмент аудитории, да, идет самая такая ярая война, да, то есть там э, на этих людей показывается больше всего рекламы и больше всего брендов конкурируют за них. Но есть и другой подход, это когда вы четко понимаете вашу воронку продаж и вы заходите не на этапе, когда человек уже там, допустим, рассматривает, да, или у него есть намерение о покупке, а вы заходите еще на этапе Интересы или просто осознанности Когда вы начинаете работать с клиентом в долгу, да, начинаете сначала подогревать его обычным контентом э, Вскрывать его проблему, да, доносить ценности вашего продукта И таким образом вы получаете огромный пласт аудитории, с которым вы начинаете работать еще на самом начальном этапе И если вы правильно проведете этот, этот блок, да, скажем так, этот сегмент аудитории по своей воронке продаж То вы получите отличный результат и очень много клиентов Поэтому вот почему важно понимать и разбираться в том, как строится воронка продаж. И сейчас, внимание, очень важный момент. Запомните, что задача воронки продаж продать следующий этап данной воронки. То есть с этапа интереса нам нет смысла продавать человеку наш продукт. Нам очень важно с этапа интереса продвинуть человека дальше по нашей воронке. Теперь пару слов о цифрах. Как мы с вами поняли ранее, наша воронка состоит из нескольких этапов. И на каждом этапе мы теряем часть следов. Поэтому очень важно, чтобы на каждом этапе мы оценивали конверсии. Да? То есть какой процент людей переходит с первого этапа на второй, со второго, на третий и так далее. И старались осознанно работать над тем, чтобы повышать конверсию на каждом из данных этапов. Я называю это микроконверсией. И вот в прикладном примере, в CRM-системе, это выглядит примерно таким образом. Есть вот такая замечательная формула, которая демонстрирует всю мощь работы с конверсиями. Она означает, что если мы возьмем одну метрику и в рамках одного года будем регулярно, каждый день повышать ее на 1%, то результативность нашей воронки увеличится за год в 38 раз. И если взять за внимание тот момент, что в нашей воронке могут быть десятки, а то и сотни данных этапов, да, где мы можем докручивать наши конверсии, то даже вот небольшое улучшение на каждом этапе дает э, сильный рост конечной результативности нашей воронки продаж. Как оценивается эффективность воронки? Ключевая метрика это окупаемость. Рой. И считается она по данной формуле. Если вы заводите людей в вашу воронку через несколько источников, например, через таргетинг, через контекстную рекламу, через блогеров и так далее, то очень важно считать ROI по каждому конкретному источнику. Потому что в зависимости от прогретости трафика и от качества трафика, конечная окупаемость по каждому источнику может быть принципиально разной. Важно также понимать, что у одной компании может быть несколько или там даже несколько десятков различных воронок. И клиенты да, или подписчики могут плавно перетекать из одной воронки в другую. Это абсолютно нормально процесс и это вот такая большая маркетинговая инфраструктура компании по сути давайте теперь на примере netflix разберем с вами как выстроена воронка продажи у них на сайте и как человек принимает решение о покупке да или о начале э, тестового периода судя по логике сайта большинство людей заходят на него на этапе интереса то есть когда они услышали от кого-то о netflix и решили попробовать самостоятельно на сайте дается короткое описание выгод сервиса и есть форма которую мы можем заполнить и получить доступ на 30 дней к сервису абсолютно бесплатно. Сайт и форум позволяют провести человека очень быстро через этап просмотрения и намерения, когда он думает «Да, классный сервис, почему бы не попробовать, что я теряю?» И таким образом человек принимает решение и переходит дальше по воронке. Далее на этапе оценки человеку предлагается выбрать тариф. Обратите внимание, что тариф премиум выбран по умолчанию. То есть как бы человеку дается выбор, да, что какой тариф он хочет выбрать. Но по факту выбор за него уже сделан, да, и большинство людей не будут его менять. Когда человек выбрал подходящий тариф, он находится на этапе предпочтения. И нас таким образом плавно подводят к покупке. Обратите внимание, как просто и круто сделана данная страница. Здесь отрабатывается несколько наших основных возражений в формате А. А что будет, если я забуду отвязать карту, да, и вы спишите мне деньги? Или напомните ли вы мне о списании? Или смогу ли я отвязать карту, если сервис мне не понравится? И так далее. Вот и все, соответственно, вот вся воронка. Обратите внимание, как просто и легко человек, да, то есть пользователь может пройти данную воронку буквально за 3 минуты. И обратите внимание на то, какое количество триггеров целевых, да, и каких-то выгод присутствует на каждом этапе данной воронки. На этом будем заканчивать. Надеюсь, данное видео было для вас полезно. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы получать еще больше крутых роликов о маркетинге. Ну а если вам нужна помощь по построению воронки продаж или консультации, то мои контакты есть в описании под этим видео, загляните туда, буду рад вам помочь. Спасибо за внимание, всем пока!